Так, первый запуск электростанции Кипор. Надо на вон ставить. А Е 3 моделька трехфазная. Три розетки. Запуск с ключика аккумулятор не цепляем. Ну что, Саша, запускай. Ага. Где у него Ключ, а, если аккумулятор подключен, то просто поворачиваем. Так, а он сейчас у нас не подключен просто, да? О, ну, я, я просто не подключил его. А, не подключен. В принципе, когда он подключен... Да, то есть просто ключиком повернули и станцию запустили. Так, ну, сейчас вот если на морозе буду оставлять аккумулятору...